Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведения Мастеринга и Камикс Мастер. И сегодня мы поговорим об очень простых приемах проверки качества ваших миксов и замечательной фишкой Ableton Life, которая делает эту проверку супер простой, удобной и быстрой. Кто работает в других секвенсорах, не выключайте видео. Описанные здесь методы работают и для вас, просто могут быть реализованы чуть по-другому. Итак, как известно, во время сведения нужно постоянно проверять микс на разных громкостях, на моносовместимость, сравнивать с эталонными миксами. В Ableton это делается буквально на лету, благодаря возможности назначать кнопки компьютерной клавиатуры для выполнения самых разных действий. Этим мы займемся. Что важно, вам не понадобится ни одного платного плагина. Итак, всем известно, что сводить музыку на постоянной громкости – это гарантия, что вы привыкнете к звучанию и перестанете замечать собственные ошибки. Поэтому проверять микс нужно как на большой, так и на малой громкости. И в лайве с этим нам поможет простой и очень полезный плагин Utility. Нужно установить одну его копию на мастер-канал, разместив в самом конце цепочки эффектов. Далее задаем значение Gain. Обычно я выбираю минус 10-12 дБ. Дальше активируем режим назначения кнопок компьютерной клавиатуры. Вот эту кнопку в правом верхнем углу. И назначаем любую удобную клавишу на включение-выключение Utility. Лично я люблю использовать клавишу Q, просто потому что она буквально под рукой. Теперь, работая с миксом, я в любой момент включаю Utility и проверяю, как моя работа звучит на малой громкости. Просто и быстро. Теперь переходим к проверке микса на моносовместимость. Здесь точно такая же ситуация. Устанавливаем в конце мастер-цепочку еще одну utility, но на этот раз вместо громкости управляем параметром ширины стереобазы. Устанавливаем его значение равным нулю. Таким образом, utility превращается в моноконвертер микса. Точно так же назначаем любую удобную кнопку на включение и выключение. Вуаля! Теперь, не отрываясь от процесса сведения, мы можем проверять, все ли хорошо звучит в моно. Особенно это важно для танцевальной музыки, ведь, как известно, клубные акустические системы звучат в моно, и мононесовместимый микс просто развалится в таких условиях. этом интересно не заканчивается. Работая с миксом, я всегда использую high cut и Low-Cut фильтры на мастер-канале, чтобы изолировать определенный частотный диапазон и проверить, все ли чисто там звучит. По известному уже вам принципу, перетягиваем на мастер-канал стоковый эквалайзер, устанавливаем high cut фильтр на нужное значение и с помощью уже известной кнопки назначаем любую удобную клавишу на включение-выключение и эквалайзера. Этот трюк я использую в каждом миксе, особенно когда работаю с CDM-жанром. Я устанавливаю два эквалайзера, один с фильтром на 60-80 Гц и второй в районе 200-400 Гц. Включая и выключая их, я буквально на лету проверяю, все ли чисто звучит в сабнизах и нижней середине. Следующий важнейший способ проверки вашей работы – сравнение с треками-эталонами, то есть референсами. Создайте в проекте дополнительную аудиодорожку или 2-3, в зависимости от того, сколько планируете использовать референсов. Перетяните на дорожки песни, с которыми планируете сравнить свою работу, и установите в настройках каждой дорожки External Output вместо Master. Таким образом, ваши эталоны будут проигрываться, минуя обработку на мастер-канале проекта. Вы также можете назначить любые клавиши клавиатуры на включение этих аудиодорожек в режиме соло. И, конечно же, вы также можете установить включаемые-выключаемые фильтры по вышеописанной технологии и сравнивать свои миксы с референсами в определенном частотном диапазоне. И, наконец, еще один способ проверить правильность своих настроек – использование розового шума в качестве референса. Многие спорят, правильно это или нет, но техника по-прежнему широко используется и дает потрясающей по точности настроек результаты. Я тоже и пользуюсь, особенно работая с электронной музыкой. Помогает мне в этом великолепный и совершенно бесплатный плагин Pink компании Credland Audio. Ссылку на скачивание вы найдете в описании. У плагина всего две настройки, Master Level и Noise Level. Как видите, ничего сложного. Для тех, кто не в курсе, розовый шум считается эталоном частотного баланса с точки зрения человеческого слуха. Техника работы с ним проста. Нужно установить громкость шума так, чтобы элементы микса, с которыми вы работаете в данный момент, были едва слышны за ним. И подстраивать их звучание под эталоны. Обычно я ставлю мастер-левел на минус 20-30 дБ, чтобы не быть оглушенным шумом, когда плагин включен. Ну а дальше вы знаете. Нужно назначить любую клавишу компьютерной клавиатуры на включение плагина. Лично я использую N, Noise, шум то есть. Теперь вы знаете буквально все о контроле качества ваших миксов в Ableton. Это очень просто и невероятно удобно, и что немаловажно, совершенно бесплатно.